Анастасия Волочкова настолько покорена обаянием нового возлюбленного, что буквально сотворила для себя идеал. Тем временем друзья-балерины бьют тревогу и говорят, что Сергей Альфонс, преступник, мошенник, не тот, за кого себя выдает. Волочкова была удивлена этому. По ее словам, она уже слышала нечто подобное, но Сергей заверил ее большинство сказанного ложь. Это правда, но все было немного по-другому. Парень какой-то сказал про разбой. Это бред. Не знаю, кто вам готовил этот список. У меня есть одно единственное дело на Украине. Когда там был госпереворот, я работал в одной из партий, так как был руководителем в Запорожской области. Я собирал митинги, возглавив движение в нашем городе. Мы выступили за дружбу с Россией, потому что все понимали будет гражданская война. Хотя меня не слушали, сказал Кузнецов. При этом Сергей открестился от обвинений в разбое и нападении. Я никогда в жизни не был в Тамбовской области. Это неправда. Я занимался бизнесом и часто пересекал границу, если бы такая ситуация имела место, меня бы уже давно взяли. Анастасия считает, что любимого оклеветали слова Сафронова подтвердил и шоумен Денис Торин. Еще несколько дней назад он вел день рождения подруги и мило общался с Кузнецовым, а теперь ругается с ним на Первом канале. Это же Альфонс, очевидно. «Ты же всегда верила моему чутью, почему сейчас нет, а до тебя хочу донести, что ты не ее человек. Лучше оставь Настю, она человек очень тонкой душевной организации», — отметил приятель балерины. Друзья считают, что артистка ослеплена любовью и не слушает никого. Но их радует, что она не пригласила нового возлюбленного жить к себе, хотя отдых на Мальдивах оплатила, а стоит он почти 2 миллиона рублей. Но заработки Сергея ее не интересуют, ей важны чувства я никогда не измеряла мужчин количеством денег знаешь сколько миллиардеров я видела а в душе пустота черствость женщины которые живут с такими мужчинами хотят не денег а заботы говорит о любимом волочкова анастасия продолжит строить отношения с любимым кроме того она предупредила бойфренда что ему придется тяжело рядом с публичной личностью будут поливать грязью не только ее но и его я сказала что меня не интересует что у него было в жизни до встречи со мной. Сережа же не скрывался, мы вели прямой эфир, он сказал, я здесь, на Мальдивах. Мы познакомились на Первом канале, признается звезда балета. В итоге Волочкова обещала подумать по поводу свадьбы, но добавила, пока этот человек ей очень нравится, с ним она чувствует себя защищенной.